Uh, всем привет, привет, привет, привет, на канале. Вы, вы в, миракулы, сради, Это, по идее, третья или четвертая серия уже точно не помню. Но мы продолжаем здесь жить, проживать и добра наживать. Так, надо забыть. Для квартиры, квартиры. языком Я тут ремонтик небольшой делаю. Вот тут сплю. Тук -тук. А, ладно, дверь а, привет. Ой, ремонт. Да, туп -туп. ремонт, ремонт, ремонт, еще ремонт, <связывая> вот, да. У тебя как жизнь молодая твоя? Ну, Это что такое? Ну <связывая> ладно, позже разберемся. А... Ой, привет. человек! Страшный. А, <связывая> <связывая> «А <связывая> что с ним? А у тебя за... человек побрился, человек побрился. Человек пошел... <связывая> <связывая> Варежки... Это... Это вор! Он Даню воровывает. Куда не делись? <связывая> куснел, снял. Может у нас галлюцинации с тобой? Грибы с тобой не ели? что-то с фильмами. Ой, а, привет. да, камышек, бомжаский. Привет, а что да. вы делаете тут? Ну ладно, пока... Да, мы тут... Тебе, кстати, домой кто-то заходил. Да. Да, пойдемте погуляем бровали. Да, пойдемте погуляем Да, сейчас, Ляля, -ля. ролик. Как -то... Ты уже здесь? Что это за зайц? Я вниз сразу спускался. Заяц. Так. Заяц. Заяц. Ай. Как правильно писать заец? Или зайка? Или заец. Хомяк. О, а, это мой. Ай. Я... Ой. А... Что с моими глазами сегодня? Все. Я... А, у меня я голова буду... что-то кружится. Все, всем пока, я в могилу. Ооо. Нет, нет, за мной нельзя запустить. Только... Ладенько. У меня головой всё. Ту-ту-ту... Так, мне нужно поговорить. Я, я скоро приду, ребята. А, это скоро? Ну ладно. Ну, ты... обещаю то, что не через 10 лет. Ну ладно, я жду тебя. Господи. Так, вот этот дверной проем сюда поставлю. А теперь, Тики, я жду объяснения, Что это такое? Так, ты хочешь сказать то, что это какой-то... Так, прячься, Тики. Ты что, это камень чудес? Ладно. Понятно то, что мне его решили подарить, но лучше я его сниму, чтобы не привлекать его внимание большие. Нужно его кому-то будет отдать. Это Опасно, такое? хранить у тебя столько камней чудес. Ой, это, ой, кто ой. это кто такой? Кто Кто это? Ой, Би, полетела. А, короче, я пойду, побегу. Это непонятно. А, еще один заяц. Что сегодня за заяцческий Сики. Давай. Ведом. Такс. Иди сюда, козел. Нужно сейчас желательно отдать его. Ух тышка. Как ты вовремя. Иди сюда. Ну, пойдем. Я дарую тебе камень через жабы. Он даст тебе э, способность там сам тебе объяснит, какой он тебе способный даст. Вот ну, используя во благо, ты должен будешь его хранить и никому не рассказывай то, что ты это ты. Так веном парализован. Подожди, берешься это закрывает. Это было легко так. Я парализовал. Парализовал? Да, я уйду, посмотри, какой он бежал сказать. Зайчиться. А, Это еще кто? Парализован, парализован, парализован. Заливан, заливан. Вена, точнее, парализован, парализован, зализован. Кто а, ты? Может, ты парализ... представишься? Я, я его запарализовал. Почему он двигается странно? Бояж. Так, парализованная да, я птичка. Его, я его парализовал. Какой? Это чудесный камень чудес. Павлина. А давай заберем его себе. Давай. Он куда-то делся? Ну, мне кажется, Минс... Так, надеюсь... он Ну, по сути, он может... Так, ну... У него нет У него нет предмета самоком. Может мне сказать генезис, потом сублимация. Я загадаю силу быть сильным. Это же гениально. Может быть, он может и спасти своего синтимонстра. Выбирай силу полета. Uh, Усилия um... um... Ура, мы выиграли. Э, привет, тебя как зовут? Балбис. Меня зовут. Почему э, я забить, могу? Потому что я выбрал силу на балбес. Тело... А, давай же закончимся. А, б. Так. Может... Может, э, Моя сила, сила выбросить его на поясе. На поясе? Ой, да нет ничего. Такс, ну это, видимо, какие-то статуэтки, они даже не двигаются. Короче, моя, сила, меня... моя сила кусать. И когда я кого-то кусаю, то я парализовываю. Ой, тут у тебя телесман появился. На... на кого? Ой, телесман. Хотите посмотреть, что я, когда у меня одет телесман... Это летать, что ли? Нет, это самая сильная сила в мире. Поэтому смотрите. Че он делает? Нафига он на этих... А ты на меня смотришь? Красиво я А ну получи! Так, Талисман! Удачи! Почему павлин молчит? Он какой-то павлинческий. Павлин молчу! Сэнди Монстр! Я убью Сэнди Монстринка! Укусывай. Тоже... Ёшка-рала, он создал нового синтимонстра. Синтимонстры да. просто чаще, чем я. Вообще Батон, с ним не подтверждаюсь. На! Смотрите, я лечу. Батон, собак, Почему ты Нет! такой? Павлин, ты какой-то слишком тихий. Я... Погромче По говорите тебе не слышно. Не буду громче говорить. Иди сюда, баблер. Получай! Где нам? Ха, ха ха Иди сюда! Может мне создать панцирь? И туда его а забудь? я его отправлю в космос! Давайте! Стойте, куда он я пропал! Панцир. Вон он! Я даю Получай, Где он? Где они? Да ё-моё, отойди да ты! Не тупорылая птица! ё ка ре Что такое? Ну, как тут? Они рассыпались видимо и стали... И что-то их стало слишком многовато! Тут на крышу скорее! Наш На, На, вояж. А как, блин, нужно использовать силу? Ну, силы, не... силы мне помог, мама. Фламинго, помоги Кто мне! Кто помог? Нет. Я не могу. А тебе не важно, тебе не важно. Хм. Я прекрасный вед, из-за них получил. Ях. х. Где, она, моя? Их Где нужно... она Их нужно как-то переместить вниз. Я не знаю, я не Я вряд ли помогу. Лети, фламинго, лети. А я сам это я фламинго. Я вас спас от фигарю, у тебя был без Так, А ты чего летаешь? А, сопротивление. Это моя суперсила. Как? Нет. Стоп, а ты кто? Ой, я, я, я э, облако. Сопротивление веном. веном Получай, а право? По как их туда переместить? Зачем а мне дался этот супер шанс? Сейчас... Такс. Сопротивление отравлений. Отфигарю а... вас, Абон. Силы, а, я использую свои силы. Отравление, да, да, да. отрава, отрава, отрава, отрава. Я делаю оружие сильней. Ну, а я даже юем до вас долететь И не могу. Я нахрен. А я избавился от этого? Я, я до вас юем не могу долететь. Я забыл, как ю пользоваться. Опа, минус еще один. Я, его, я их скидываю с крыши. А, да, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, них, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, да, я понял как. а, Давай, агр агрессируй их. Мой супершанс нужен был для того, чтобы их ремесить. А вот... Люди, запомните, только один из них настоящий. Что за па? Ай! Какой... Что? Это, видимо, основной. Мистер Бак, возьми. уи oui. а, а, а, а, oui. и ба... а! Как? Э. Ой. Я с... Панцер на панцирь сломал панцер! а, а! Я не знаю, как это получилось. Я не думал, что это так. Я получила мог. Панцер на панцирь сломал панцирь. па смог... Дай Да я мог изгнать. а я, исп... а, я использую а А-а-а. Так... а его ты... а, же надо точно. Ты... Ну, используй силу катаклизма. Откуда у тебя столько перов? Я очутил из них, я из них... Этот, из... Да, иди в баню, или сейчас я тебя тресну. Давай, давай, изгоняй. Да, на, на, возьми, изгоняй. Я не вижу. А я портнусь, если он даже заберет. А, трава. Если он даже заберет, я скажу... Держи, лови, лови, лови, лови, изгони всех из них, Чудесный месье ебак! Так, пока, перушки, пока, перушки. Так, у меня осталось минута, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, вы какие-то слишком тупые. Сики, здесь шума. Пришли, Сики. на на Что за яма? Что-то она какая-то странная. Это не лава. Она холодная. Ш Ш Ш а